Всем привет! Как обещал рассказать о номере, о том, который мы сняли номер, показать его. Цена этого номера 700 рупиев за сутки. Дорого это и дешево. Зависит от того, опять же, на какой срок. Мы снимали на большой срок, поэтому 700 Но и еще второй момент. Буквально там в соседнем доме может быть полторы тысячи и хоть что-то это без, ну, торговаться бесполезно. Цены разнятся, надо ходить и искать. Особенно это полезное видео будет для тех, кто едет самостоятельно, а также для пакетников потому что пакетникам такие же номера предлагают и они до последнего не знают, что номера могут быть такие на самом деле я хочу сказать, что данный номер он ну, обычный номер для Индии да, он неплохой ну и не сверхкомфортный но я говорю, такой эконом оптимальный вариант а, ну есть балкон, это, конечно, плюс второй этаж, вид э, за нами вид на заднюю сторону от моря получается но зато здесь восход происходит здесь вот восход у нас происходит то есть солнышко как раз здесь поднимается и второй момент чем удобен вид не на море то что там музыка играет бьет там до 12 до 2 часов ночи здесь ничего не слышно поэтому мне в этом плане этот номер очень нравится дальше у креслица все тут есть у нас здесь имеется вентилятор которого более чем достаточно чтобы он обдувал и я вообще к кондиционерам отрицательно отношусь везде решетки, занавески, телевизор кстати телевизор, но который не работает, но как тумбочку мы его поставили а, большая кровать, кровать хорошая, нормальная просто мы на две купили, одну брали с собой и застерили подушки вот. а еще две взяли, просто как привезем все равно пригодятся имеется тумбочка шкафчик Тут вот, можно конечно, сложить, повесить. Вот. И туалет, ванна, душ, как и назвать, я не знаю. Все вместе, наверное. Короче, небольшая раковина. А для тех, кто не знает, в Индии нет вот этих душевых кабин. Здесь моешься прямо на пол и вода стекает. И тут же рядом стоит унитаз. Так, унитаз стоит. Вот. Все работает. Вода везде льется. То есть здесь тоже можно. Да, да. и он через несколько секунд полился. Ура! Будем экономить воду. С водой бывает небольшие перебои, когда у них заканчивается. Но в целом, ну это происходит на минут 30, а я опять ее наполняет, потому что вид живут. А кому интересно, Оливия Garden называется место, это кафе. И у них еще номера. 301 302 номер сделан в таком стиле. 301 с балкона, 302 без. И еще дальше 303, там 304, их не берите, ребят, потому что там крыша идет сразу, и, то есть, там есть дыры, как бы. Ну, мало ли, кто залетит. Тут закрытый такой номер, то есть, здесь мы чувствуем себя, ну, классно. Полы, плитка, все удобно, в принципе, у нас все устраивает. Замок, естественно, берите с собой, свой, чтобы можно было закрыть оттуда, когда выходим. То есть, такие закрывашки, когда закрываем, и потом свой замок вешаем. Но об этом я говорил, как собирать вещи, что замок я всегда беру с собой. Ну, а в целом, не знаю, мне номер, номер этот нравится за 700 рублей, более чем приемлемо. Еще также хочу сказать, допустим, в целом, если кто-то едет на больший срок, то выгоднее снимать дома, либо этаж в доме целый, с кухни там с, выйдет порядка там, 15 тысяч 15 17 тысяч рупий это на месяц, то есть это намного дешевле получается. Тоже имейте в виду, но это будет уже туда дальше, где-то через два, вглубь, там, ну два, там, три, четыре. Естественно, также надо будет байк какой-то снимать, чтобы ездить. Ну, с другой стороны, зато и тихо, и спокойно. И еще момент сразу скажу, что касается интернета. С интернетом в Индии проблема. Я уже об этом говорил и буду повторять. Поэтому, если вы снимаете дом, то, скорее всего, интернета не будет. И вам надо будет купить роутер, такой, ну, специальное оборудование. Надо позвать человека за 12, по-моему, тысяч рупиев он стоит. И плюс 2000 в месяц. Скорость 20, по-моему, мегабит. Ну, вот по-другому никак. Это те, кто хотят работать, допустим. Те, кто не хотят работать или не надо работать, кто приезжает на короткий момент времени, достаточно просто прийти в кафе, заказать какой-нибудь сок, пиво, поесть или без разницы, и подключиться к Wi-Fi, там выложить какие-то фотографии, там почитать сообщения. Это можно сделать так вот. Надеюсь, мое было видео полезное. И вы будете ездить в Индию, наслаждаться, так как наслаждаемся мы, потому что для меня Индия, это наверное, больше, чем страна. Это что-то такое загадочное, со своими какими-то внутренними законами природы, со своей энергетикой. Но чтобы это почувствовать, надо сюда самим приехать и это понять. Каждый здесь находит свое. Удачи, пока.